Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать рецепт приготовления плова из курицы. Плов из курицы я готовлю немного не по обычному рецепту. Давайте для начала я вам покажу все ингредиенты и по порядку расскажу весь процесс приготовления. Давайте начнем! Так, плов я сегодня буду готовить из куриных окорочков. Также из специй я буду использовать, у меня здесь зира, приправа для плова немного, барбарис и куркума. Ну и из овощей у меня лук, морковь, зелень. Друзья, чеснок я буду использовать, одну головку я отправлю в зирвак, а также зубчики чеснока, я их потру на мелкой терке и отправлю в конце приготовления. В общем, у меня есть два сорта риса, я уже испытал... Много сортов. И вот на этом я остановился. Вот эти два сорта риса мне очень нравятся. Я готовлю именно с двух сортов риса. У меня уже на канале есть ролик, когда я готовлю плов из двух сортов риса. Но я его готовил из свинины. Из курицы принцип приготовления плова немного другой. Давайте для начала разделаем курицу. Обычно я корочка шмалю горелкой. Но сегодня горелку оставил я на даче. Поэтому я сниму шкуру полностью, буду готовить без шкуры, потому что она волосатая, слишком много на ней перьев. Я такое точно есть не буду. Так, ну все, шкуру я снял. Дальше я буду отделять филе от костей. Итак, друзья, смотрите, вот я отделил филе от кости, но кости я выкидывать не буду. На этот раз я с них бульон варить тоже не буду. Они у меня пойдут все в казан обжариваться. Итак, в казан я налил масло, первым делом я буду обжаривать филе курицы. До румяной корочки с одной стороны и с другой Филе я обжарил до румяной корочки. Все, пока оно у меня пусть стоит в тарелочке, дальше я обжаривать буду кости. Многие, наверное, задаются вопросом, для чего же я так сделал? Сначала снял филе, обжарил, потом обжарил кости. Потому что корочка, что окорочка, что курицы, купленные в супермаркетах, в магазине, они очень быстро готовятся. И если мне обжарить мякоть вместе с костями сразу в казане, потом добавить овощи, добавить воды, варить зервак, то в итоге у меня курица разваривается в лохмотье. А плов без зирвака, не, вот не нравится мне вкус этого плова. Поэтому даже если я с курицей готовлю плов, я на костях сварю зирвачок. Все, кости у меня обжарились. Отправляю мелко нарезанный лук. Так, лук обжарился пару минут, дальше морковь, смотрите, морковь у меня тоже немного обжарилась, дальше я отправляю сюда головку чеснока, на мой маленький казан одной головки здесь хватает, если бы я готовил в уличном казане, то конечно добавил бы штуки 4-5. Отправляю сюда барбарис, куркуму, приправу для плова. Зиру немного петру между ладоней для большего аромата. Все, все перемешал. Да, допустил ошибку, чеснок надо было уже добавлять непосредственно в зирвак. Но ничего страшного, он у меня не развалился, так пойдет. Так, все, дальше добавляю воды. И после того, как у меня зирвак закипит, я уже буду добавлять соль. Так, зирвачок у меня начал кипеть. Отправляю соль. Зирвак я всегда делаю немного пересоленным, потому что рис еще забирает соль. Все, соли достаточно. Томится 20 минут. Дальше, друзья, смотрите, у меня есть вот такая вот пивная кружка. Для моего казана это как раз самая норма. И я насыпаю пол кружки светлого риса. И пол кружки темного. Вот для моего 4 литрового казана вот эта вот кружка полная это самая-самая оптимальная норма, чтобы его было и немного, и немало. Дальше я рис промою и буду отправлять в казан. Итак, друзья, смотрите, зирвак у меня протомился полчаса. Все, для него достаточно. Дальше я отправляю сюда обжаренную мякоть. Ставлю огонь побольше, все, дальше я отправляю рис. Каждый раз, как готовлю, забываю про чеснок, постоянно его перемешиваю. Рис я распределяю сначала по поверхности, чтобы он пропитался маслом. А потом потихонечку я его начинаю размещать полностью по казану. Ну то есть немного как бы перемешивать, чтобы он опускался ниже. Потому что тоже методом тыка я понял, что когда готовишь плов, именно на домашней плите, то рис не всегда варится хорошо, потому что греется только дно казана. Поэтому я вот так вот его разровнял. И все, я буду теперь дальше наблюдать за рисом. Я его буду варить. Крышкой я не накрываю. Ой, сколько раз я пробовал эти пропорции, там, один к двум, на два пальца, на один палец. Как только я не наливал воды, никогда я не мог угадать, пока я не стал готовить вот именно так, чтобы у меня именно вот так вот варился рис, чтобы я потом добавлял воду. Но вот сейчас видно, что еще воды мало. Я добавляю воду. Воду добавляю, я всегда кипяток. Прям горячую с чайника. И вот сейчас у меня рис, он в полуготовности. Даже чуть меньше может быть. Нет. Полуготовность есть точно. Все, у меня соли достаточно. Всего достаточно. Ставлю огонь на самый-самый минимум. Накрываю крышкой и у меня плов будет томиться еще 20 минут. А, прошло 20 минут, давайте посмотрим. Рис у меня практически готов. Все, теперь плиту выключаю, накрываю крышкой, пусть плов у меня доходит. Все, рис у меня полностью готов. Последний отправляю чеснок мелко натертый. Вот такой вот рассыпчатый плов у меня получился.